В этом месяце у нас рекорд онлайна после пандемии 650 тысяч уникальных игроков на серверах. И понятное дело, там встречаются и читеры, и мошенники, и просто плохие люди. И чтобы все это дело модерировать мы создали специальную огромнейшую админку. На проекте работает больше 100 модераторов. Это большая тусовка. Мы реально живем этим проектом. И спасибо каждому модератору, которого у нас на проекте. И сегодня я вам покажу от лица модератора его каждый день на проекте. Он заходит на тикеты, проверяет игроков и после чего выдает свой вердикт. Не забудьте, Пожалуйста, поставьте лайк под этим роликом, если вам понравится. Кстати, эту модерацию я записывал на моем коврике Cybershock X Star Project. Если кто хочет его забрать, осталось всего 300 штук. Ссылка на Озон есть в описании этого ролика. Придет доставка через 2 или 3 дня. Давайте приступать. Встаем на Prime. И здесь у нас уже есть 5 тикетов. Музыка, ВХ, ебан, на ФК, читер и снова ВХ. Давайте попробуем проверить ВХ на ВП Лего. Нарушитель у нас человек по имени Самбис, и он ушел уже на паблик. Ага, он пытается хопить. Я сейчас слежу за ним, и, возможно, он Так. Он заранее знал. И заранее знает про этого. И заранее знает про этого. Так, вот это мразь. Ноль часов на проекте. Сидит, играет на паблике с щитом. Ой, какой молодец. Мразь о конечно, да-да-да-да-да-да-да. В любом исходе он получает бан на два года, поэтому сейчас с ним пообщаемся. Может быть, контент завезет. А вы были вызваны на проверку. Вы согласны ее пройти? Да, конечно, согласен. Хорошо, тогда включайте демонстрацию экрана. А Шок тут? Да, конечно, я тут. Блин, хочу передать привет. Да-да. Ты в клубе сейчас? Я? Нет, нет, нет, нет, не в клубе. А где? Дома. В каком городе? Город Кайшахтинский. Очевидно. Ты ролик записываешь? Ты, наверное, по гороскопу еще рыбу? Я? Нет. Очевидно, очевидно. Давай... Сверните, пожалуйста, дискорд. Что еще раз? Сверните, пожалуйста, дискорд. Ой, блин. Опа! Скрыл чит. Видели? Ладно, можешь банить меня. Что? Нет, нет, стой, стой, нет. Давай контент. Покажи, чит. Контент? Ты записываешь видео? Я что, фрикс? Просто так звать тебя на проверку. Все, понял, давай. Давай тогда контент. Теперь вы... Ну, по-моему, это... Ну, это официальная подлика. Я спам выпустили недавно. Короче, да. Ты что, мрайся? Нет. Зачем так делать? Есть хвх-сервера, если ты хочешь кайфовать с читами, иди туда играй. Зачем, да на, бесп... паблике... Да Зачем на паблике портить людям игру? Тем более без безрейтинговая игра. Зачем? Да ты вообще ч... на серверах погонять так. Ты получаешь бана 2 года. И очень Хорошо. убедительная просьба не заходить 2 года на проект. Еще. Да, с других аккаунтов, так как ты получишь э, обход блокировки. Ты, ты будешь постоянно и... получать баны. Это потом просто издевательство. Обе... Ну, обходить, получать, обходить, получать. Будешь только вот на, на, в постоянном бане получается. Мужское слово, да, что ты два года забудешь? Конечно, на два конечно, года забываешь да, проект. Друзья этого парня, вы это слушали? Если он зайдет, то это человек мусор, потому что он сейчас дал мне прямой ответ, Потому что он к нам не зайдет больше с щитом а, а зайдет без счета через два года. Так, нарушитель был наказан а, закрыть репорт. А на ретейке. Так, давайте посмотрим, кто у нас нарушитель. Обемок SGO Fail. 500 часов. Ну, да нет, ну, какой бхов. Я все понимаю, но у человека есть понимание того, что аккаунт очень ценный. Слишком много наиграно. Так, в общем, плохо. КТшники ужасно отыграли. И здесь быхоп даже не понадобился. Быхоп, давай, быхоп, чувак. Давай. Давайте, я зайду пообщаюсь. А бэмо? Алло. На тебя репорт кинули. Какой? Говорят, что ты быхопишь. Нет-нет, нет, это неправда. Я вот тоже думаю, что ты неправда. А ты не быхопил сегодня? Нет. Это процентов точной информации. Воланс, привет. А, ты кинул репорт просто на этого парня. Зачем кинул репорт на него? Что там? Было? Где он бы хопил? Нет, нет, он не играл в ретейк, просто плент на Б, а он А хопит А, я понял. Короче, это был просто фан, да? Мне сказали то, что ты бегал на А, когда бом стоял на Б. Просто Б не хопил. А, в общем, просьба не делать такие вещи. Люди, да. Репорт правда, меня подставили. Я серьезно. Зачем ему это делать? Я не знаю. Ну что, он скучно. Но в любом случае, просьба не я... делать. <смех> норм... О, ты тоже танцуешь? Yeah. Дофрес, хорош. О, танцует. Кайф, кайф. А что это за танец? Если что, это не наигранное, мне очень нравится его танец, хотя у меня его нет. Дофрес, как называется танец? Гангстер uh, вроде бы. Очень крутой. Он очень кайфовый. Я его куплю сейчас. Так, быстро покупка купить Если что, в CS 2 выйдет э, новое обновление И там Кстати, будут всякие покажу, танцы, насмешки <смех> и так далее Поэтому, ребят, если хотите понять, как это будет, заходите к нам А им, давайте посмотрим Так, психо Симура у нас подозреваемый 27 часов на проекте 1000 элла И э, в целом один друг, нет достижений, ничего не заполнено Давайте посмотрим, что у него происходит на сервере Противники до 5-го Присоединиться к серверу. Next SSQ. Опа! Баникопи, да что вы за а? Мразь. Не дам играть с щитами против Сабершока. Так. Даю 2 года бана Нарушитель был наказан Закрыть репорт 40 тысяч рублей Ребят, я этот скин разыграю среди вас Так, у нас 486 человек Давайте посмотрим 260 номер Это Дон Ягон Поздравляю, чувак Ты получаешь перчатки Которые стоят очень дорого И за что, этот розыгрыш был полностью проспонсирован Жиждропом Это сайт подкрытия кейсов Там огромное количество кэшпэков Скидок, ивентов К примеру, сейчас проходит ивент пираты Где вы можете выполнять задания И получать за это поинты Чем больше заданий вы выполняете, тем выше вы попадаете в топ И там уже есть гарантированные рублевые призы И вторая темка, это у нас сокровище Если вы делаете депозит 1000 рублей, вы получаете 1000 рублей кэшбэка. Эти 1000 рублей кэшбэка вы можете обменять на любой скин, который выдаст вам сайт. А если вы будете использовать мой промокод, то вы получите бонус к пополнению еще сверху. Ссылку на джитроп я оставлю в закрепленном комментарии этого ролика. Играет с легитом. Так, это уже интересно. А, уже больше полугода админом по... что у него стрельба неестественная. Давайте посмотрим. Мне не по... и вот, к примеру, 35-й сервер. Давайте запускаться. 1928 часов. Я не думаю, что за 1928 часов мы не заметим. Или читера а может быть кстати кстати посмотрите на количество тикетов он очень популярный нарушитель он даже получал бан в двадцатом году он получил бан навсегда и тут уже большой вопрос почему так много тикетов кто это такой как он играет давайте смотреть у меня очень много вопросов все хорошо было Ты ну, сейчас я слежу за ним, он общается, играет и в целом двигаться неплохо Я подозреваю то, что это просто человек, который хорошо играет и его репортят в силу его количества часов Он реально сыграл 2000 часов и, понятное дело, репортов много будет прилетать Я поставил еще его профиль, он 294 место на проекте Сайбершок по количеству очков Я нажимаю то, что недостаточно доказательства, либо просто нет нарушений. да как и сделали все наши модераторы. Просто одно и то же. Что это за клоун? Обход бана. То есть он был с читом. И сейчас он создал новый аккаунт с одним часом. И хочет подрубать? Нет, дружище, такой не прокатит. Ребята. Да, брат. Что там было? Что за парень? Выкинули репорт на парня. Сказали, что он обходит бан. Ну да, у него несколько аккаунтов. Откуда инфа, что у него несколько аккаунтов? Ну он сам вроде сказал. А за что, им, за что его банят, блядь? Можно наверное, поинтересоваться? Вы сами не знаете, за что его баните? Ну, это какие-то черкаши его банят, я хуй знаю Черкаши — это кто, а, в твоем понимании? Ты Вот это да Хорошо, хорошо Засчитано Бан Короче, вы не знаете, зачем вы кинули репорт на него? Я и просто обиженки, делаю. которым, ну, типа, мы просто степом угорали. И эти обиженки начинают репорт. Ну, типа, тикет кидать. Я сейчас на тебя, ребятки. Ты че такой агрессивный, а у нет нарушений. Закрыть репорт. Так, кто у нас нарушает накладчик? Кстати, наш новый режим, я про него еще не делал ролик. 124 часа на проекте. Ощущение, что это просто опять ложный тикет. Я только сейчас задумался о том, что наша админка, вся эта мадраться, она не будет работать на втором сурсе. Кошмар. Ай! Больно, больно. Надо будет все переписывать. Это писать проект с нуля, можно сказать. Ужас. У нашего подозреваемого КД ели как один. Ничего он не показывает. Слева из противника он этого не видел, но среагировал очень быстро, молодец. Вас, Эдвард. Эдвард. Хороший шот, молодец. Диглл это показатель Аима. Нормально, плюс-минус. Нет, тут ничего нет, я выхожу с этого тикета. Читов не найдено. Играет уже 20 минут. Что? На дуэль со автомобилем. Что? 20 минут со Это реально похоже на правду. Что это за уик? Но если что, ребята, это все еще может быть не читер. То есть это может быть чел на рофле. А, я знаю, как проверить. Я просто зайду против него играть. Пошел. Нарушитель был наказан. А им, кто у нас нарушитель? Широ 0 часов Да вы еще ездевы Что это Что стало 3 утра В 4 утра Много читеров Правда Когда я записывал Прошлые ролики Так вообще этого не было Тут должен быть АИМ А КД у него Очень приятный 2.23 Это более чем Неплохо Стреляет Смог продолжает Хотя там никого нет Делает прекраснейший килл И убивает сарказма Очень хороший был шот Пока нечего сказать вы заметили? У меня сейчас пинг скакает, но казалось, что пулька поднялась наверх немного. Вот эта стрельба очень хороший shot. Стрель. Сейчас будет интересно. А, ну, конечно. конечно. Очень быстро. Очень. Понял, но вообще плохо. В голову сразу. Если дает в голову, это это Кота. очевидно. Кота. Рамзан братва. Ракета. Будет. Странненький персонаж. Не, у него ВХ. Такой нельзя было знать. Я затрот ретейков, такой нельзя знать. Ребят, у меня процентов 65-70%. Недоверие. Блин, ребят, проверяй ну ладно, давайте. Я в прошлом ролике делал ошибку. Подозревал человека, но не стал проверять. Поэтому я исправляю это и сейчас я его проверю. Привет, дружище. Что я нажал? Я его заблокировал? В общем, я пересмотрел запись и увидел то, что он вышел сам с сервера. То есть он испугался проверки на читы и вышел. Поэтому мы ему дали блокировку на 3 месяца за отказ от проверки на читы. Если тебе понравился этот материал, то советуй посмотреть ролик про то, как мы повторяли один и тот же полностью раунд на карте The Ancient. Просто тыкни по этой кнопке и ты перейдешь на этот ролик. Пока.